Твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. С нами сцену сейчас и А мы продолжаем нашу программу. И на эту сцену я хочу пригласить театр песни «Синемагия». Для вас выступит Егор Мишин. Стендап про школу, родительский чат и наследие. Встречаем! Недавно мне порекомендовали задуматься о выступлении в новом для меня жанре, в жанре стендап. Я, конечно, серьезно задумался. Папа был настроен критически. Мне он сказал, что для этого нужна смелость, смекалка, чувство юмора, широкая эрудиция. А я ему ответил: папа. Но чем ближе к выступлению, тем меньше у меня становилось смекалки, эрудиции, куда-то подевалась моя смелость. А сегодня утром я понял, что из всего перечисленного у меня осталось только чувство юмора. И угу. сразу хочу предупредить, что мое чувство юмора ⁇ это именно мое чувство юмора. Не каждый его способен оценить. Да я его проявляю, но проявляю я его постоянно, потому что оно такое большое, что только и от меня. А если оно меня все-таки покинет, то как же я смогу воспринимать учителей на уроках, э, воспитательные беседы родителей, которые проводятся ежедневно, ну, в конце концов, ладить с друзьями. Хотя все-таки на занятиях по боксу, наверное, смогу воздержаться. Тренер нам своим чувством продемонстрирует. Но если оно меня все-таки покинет, кто как же мне выжить в нашей школе? Мы его боксировать? Я бы не для решения возникающих проблем. Итак, начнем. Однажды Мария Казимировна... Наш классный руководитель дал нам задание подготовить доклад по теме «Наследие». «Как вам такая тема для четвертого класса?» «Что тут началось в родительских чатах?» Моя мама, как всегда, забыла отключить звук уведомлений. И они сыпались так часто, что я мог бы под них танцевать мой любимый химфонт. Да. Я откуда-то случайно вспомнил пароль от маминого телефона и решил одним глазком заглянуть, что там происходит. Из приличного. Одни пишут. Что это вы наши деньги считаете, другие? А зачем такую глубокую тему в начальной школе давать? А третье? Спасибо за тему, мы будем писать про нашу Ладу-Гранту. Черт, другие про Ладу-Гранту не писать. А потом начались споры, какая разница между наследием и наследством. И почему эти понятия люди путают? А почему их путают? Почему эти понятия будут? Как вы думаете? Давайте версии, версии. Мало нас нет, у нас в стране. Нас Возможно. Но речь не о родительских чатах. Утру на партии Вовки о появилось вот такого вот размера, написанная черным цветом, плохое слово. Ну, очень плохое. Мне такие слова вслух пока не разрешают произносить. Конечно, Мария Казимировна, увидев это слово, испытала культурный шок. Эти барты таким трудом достались нашему классу в начале сентября. Как вы можете... Подрушаться на святое, чтобы оставить своим потомкам. Вы позорите своих предков. И тут меня словно подбросило. Я, пом... Я понял главный вопрос смысла жизни. Получается, перед нами жили предки. Тут нет вопросов. Жили перед нами предки. После нас будут жить потомки. Тут тоже нет вопросов. Потом, потом и будут жить. Ну вот главный вопрос, а кто тогда мы? Если мы живем здесь и сейчас, то мы тогда здесь -ки? Или сейчас -ки? Или может быть тутки? Почему в нашем языке нет слова, обозначающего наше поколение? Ведь так важно жить именно здесь и сейчас. Ведь мне больше. Никогда не исполнится 11 лет. Вы больше никогда не вернетесь в этот свой возраст. И никогда не вернете этот, этот день. Каким бы он ни был. Шанс повторить его не будет никогда. Вот в чем вопрос. А плохое слово мы смыли. Эти парты были изготовлены умными людьми которые тоже раньше учились в школе не знали, какие слова могут писать на партах, и как важно иметь возможность их сразу стирать. А после нас мы оставим чистое, помытное наследие для первоклассников, которые будут сидеть за нашими партами, листать наши учебники и учиться у нашей беспокойной Марии Казимировны. А мы будем идти дальше, делая новые ошибки, исправляя их, изучать культурное, оставленное нам культурное наследие предков, приумножать его и передавать его дальше своим потомкам. Всем хорошего дня! С вами был Егор Мишин!